to Готовы присягу приступить, И честь, и родину готовы повернуть К ставам завоевателей жестоких. Баса, как басает слава броня, Как дерево, лишенное побегом, На старости и я лишен потомства. Ведь некогда огромное семейство, Убито оккупантами вчистую, Погибли сновья, лишь дочь осталась. Моей плачевной старости надежда, Деменция, кровиночка родная, Но чтобы жизнью невидная, невинная, молодая, Моей подобно не пропала в туне, Я неужели решу смероломства, ведь каждому понятно, что Таганда над брояром властвует навеки, а император стал и тяжко болен. Народ его не привести к победе. Уже ли верно старому фарбаре? Дороже счастья юной и прелестной деменции. А для отчидных пользов в том будет, если старый император погибнет от пути догонится. Народу безразлично кто им правит. Ем лорды или немощи фарбара. Зато у нас появилась надежда на прекращение пыток и страданий, 15 лет тяжающих от жизнь. А стало быть решив ждать под Я принесу родному краю пользу. Гемолор, имею я для вас известие, которое может вам полезно оказаться. Сегодня поздно ночью в мой дом прибудет император Дор. Он тайно путешествует без войска. Ульвы, вооружившись кузматроном, десятки человек моего подвале и строительных засаду, этот случай поможет вам победу одержать. Отец! Как вы могли? Или изменяет мне слух? На что? Однако, нетипичную девизу встречаю сегодня в этом доме. Я знаю, что обычные пароядки не позволяют женщинам так вольно встревать в дела мужских. Ах, кстати. Заметьте, что сегодня в этом доме все нетипичные, Так уж получилось. Как много гражданков повидали, где хоры вас встречают и напороги они ж в голову. Действительно, земли моей обычной. Дело в мужских оберегает женщин. Но я одна у батюшки осталась. я ему за и за дружину. Ну, аккуратно вы Да. Надеюсь, что с вами мы другим. Не будем рецептать. Пойдемте. just Продолжение В отряде Деменция и Марьян сражаются с врагами, как солдаты. Деменцию теперь зовут а Марьян, Марьян. И никто в отряде не Забадорца, ни лица, ни джина. Один из них — стрелок искусный самый, другой же — самый лучший их товарищ. от него Я представлю яйцу и расскажу о подвигах твоих. Не надо снять. Ну вот опять, не скромничай, иметь. Кого, как на тебя, ты его. И больше всех это стоит за награды. Ах, нет, не за награды я воюю. Нет большего на свете наслаждения, чем за родную землю кровь пролить. Ты молодой Деменец и горячий. Еще не все ты понимаешь жизнь. Служение Родине, конечно, это счастье. Но счастье большее. Вот прекрасный летит. Какой-нибудь конкретный. О да, конкретный. Всех на свете лучше. Прекрасная деменция формат. Она братка, кляжна и благородная. И больше жизни я ее люблю. К тому же с хорошего семейства. Ее отец достойный господин. И ее. Давайте разберемся. Лорд ворбот был оскорблен демень в смоляне. Не слыхана. Да? И чем же оскорбил в вас в работе? Он утверждает, принципе, что лорд. А Этого не будет. Нельзя казнить того, кто не повинен. По совести же награждать пристава того, кто в честь утром послужил. Героев же, спасающих отчизну, нам вечно подобает чтить и помнить. А потому, когда мы все готовы были отчизны ради жертвовать собою, как бы деменция формат, для Барояра, не пушевшая ни дома, ни любви, врага мы скорее одолели и выгнали проклятых оккупантов. Победа ждет нас, дети борояра. Я стану вместе!